Быться спасательная операция, когда с чулатным ян съемочной группы куда им утки из материал снимает их. Кудым корень визы в течение кужа иньва юкан мы влашоча. Накты и сыщен это полунян, коль чем аж доволен утка из. Карен Владимир Плотниковлен керку с улала иньва юдорен. Шонут када утки из пыр, но медбурная Олыш тылан от Теперь у зиму. зимует зиму. Так, а в те, годы, в, те, в те годы их вы не видели? Нет, не было никогда. Было пять. Сейчас три осталось. Материал снимает и как козелым маячом, гонима утка, кынмам лапки из нас до гонна с юберда. Коль нас есть сич, луас беда, и а мороз куим даст градус, кай кынмас до кулас. вас нет ивала цыдана, позже война мянла. Мездэтну утка самодым кезану, но есть позже. Менам случайно карманом карманам им эм фурт, и вот печас пандылас я. Ее соранмии шитый к берег было, дошел автомашина. Спасательная операция, миан, помочь с автомашина, он, кто-то Бер, что это морозис, озло, это кайок, он Берьян. Мыщань, утки, скольчица, т.е. кудым миаогатаде, подъезд неодоймы, дойма, подъезд угаланы. Орнитолог из Ланкырища нечем мы розыска, утки из Лаван не коджут. Медыжут беда, не панда чеглун, и аджины, что полыньян, шоян, кай не кокнет. Но как вечно, хоть, хоть инспекционный Алексей Габов, он утки из Лаван пагодзе, або еще кот. Вот этот птенец, чемги. возможно он просто-напросто летать не умеет. Не умел летать, поэтому не улетел и с другими видами уток, то есть э, с кряковыми совместно живет в том месте, где осталась открытая вода. Если останется открытая вода, то утки не должны погибнуть. То есть ими, соответственно, наличие открытой воды, наличие корма, я думаю, что утки не погибнут. Соответственно, улететь они уже сейчас, сейчас не смогут. Если полностью перекат замерзнет, то утки погибнут. Понтом надетченым именам спасибам, чем года мадикуткиз вермаса овны менялочка одет погодья да панташна тулусан асланас юрт износкат. Алексей Никулин, Денис Дульцев, Егор Кудымов, Вести Кудимгар.